Потерпевшему подана медицинская помощь. Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь. А, то-то -а -а, вот теперь по всей России пошло. Давайте сюда. Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще и Иваницким показать. Наталье Иванне, Анисему Васильевичу. Побегу, прощайте. Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий. Радостный выбежал на улицу.